всем привет я сергей иванов и продолжаю голодовку samsung спасибо что подписываетесь подписка желательно обязательно потому что я сам не знаю чем это все закончится моя голодовка samsung для тех кто в первый раз посмотрите мое самое первое видео под названием голодовка samsung чтобы понять что зачем для чего почему и как? Все видео я стараюсь маркировать, чтобы был понятен ход событий. Сегодня краткая информация, чисто наблюдение. Вы, наверное, не раз слышали от диетологов, от зубных врачей, что из-за того, что мы принимаем пищу, всякую там сладкую и несладкую и так далее, у нас появляется, если мы не чистим зубы, у нас появляется налет на зубах так вот я вам сейчас расскажу свои наблюдения по этому поводу. независимо от того что а учитывая что я с первого числа приним... ну, пил воду еще до того как у меня начались слабости головокружения только одна вода была в течение 10 дней Зубной налет, вот этот тот налет, который если вы не почистите зубы, вот я проводил эксперимент, не почистил зубы, он с утра все равно появляется. То есть это не зависит от питания, это больше зависит от физиологии организма, происходят какие-то процессы в организме, которые приводят к зубному налету на, во рту, на языке. И все равно язык нужно чистить потому что налет как ни странно такой довольно таки неплохой ну и зубы если ты их не почистишь ты языком чувствуешь на зубах вот этот налет напоминаю это 10 дней эксперимента когда я не только воду пил, только одну воду пил. потом можно сослаться что ну ты же там чай с сахаром там жвачку жевал да можно было но вот Учитывая, что 10 дней было только вода, и этот налет появлялся без еды. Вот такая информация. Поэтому зубы чистите и не пугайтесь, когда вас пугает налетом, налетом во рту и на зубах. Из-за того, что ты ешь сладкое, жирное, кислое, и не покупаешь по полторы тысячи упаковки для ее питания. Вот как-то так. Подписывайтесь на мои каналы, Телеграм. В Телеграме, кстати, я буду выкладывать то, что нельзя выкладывать на различных площадках с цензурой. Понятно, да? Поэтому будет интересно. Ну и там есть бот-робот. Обратной связи напишите, я постараюсь вам обязательно ответить. До встречи. Продолжаем голодовку. Чем это закончится, ни я, ни вы не знаете. Интересно ли? Не самому интересно. До встречи!